Очень вкратце, очень вкратце. Я на Украине, когда жил, я там нес служения евангелизационные. В этом пока не могу поехать куда-то, потому что нет еще карты Но молюсь и прошу, чтобы Господь дал мне такую возможность. Я сейчас нахожусь с моей женой в церкви. Может, кто-то слышал, есть такой пастор Дончук Андрей. Это миссионерская цер цер церковь, миссия так и называется, Гуд Самарянин. И вы знаете, я так не упускаю возможности. Сегодня особо, знаете, проблема Украина, люди страдают, наша церковь вот пробурила скважину, только стоит 10 тысяч в Николаевской области. Люди очередями стоят, чтобы просто попить воды, братья и сестры, просто воды попить, стоять очередь, чтобы... Набрать вот эти два галлона, сколько позволительно, потому что не успевает набирать, поэтому надо помощнее. Буржуйки и прочее, люди замерзают, люди есть не могут, те, которые выехать. Поэтому к чему я это говорю? Гуд самарянин, если вы желаете или есть возможность выписать какую-то лепточку, и я повезу, и вы поучаствуете лично, Каждый цент для того, чтобы кого-то согреть, кого-то напоить водичкой. И мы это делаем. Даст Господь, поедем туда еще, прославим Господа и потрудимся. Ну а сегодня вот такая нужда, сегодня вот такая проблема. И вы знаете, молюсь за Америку. Почему много миссионеров выехало, трудилось, много сделано? И сегодня я смотрю, как народ Божий в Америке объединяется в молитве. Я так бываю в американских церквях. Молятся, поддерживают и, и правительство, и руководство страны. Это сила. Братья и сестры, если бы были одни, нас бы вот так вот скрутили. А так, слава Богу, сегодня Господь делает какую-то работу. Не знаю какую, но какую-то грандиозную. Через вот эти потери, через кровь. Но мы молимся, я думаю, что вы вспоминаете молитве, пусть Господь благословит вас, воздает и прославится. И я хочу спеть такую детскую песню: есть много дорог, и эти дороги приведут однажды к Иисусу Христу. И Господь спросит, да он не будет спрашивать, он обнимет нас и скажет: води в радость. Господина Твоего. Вот это самое ценное для меня и для вас. Встретиться с Господом. Так пролетают года, братья и сестры, так пролетают. Сегодня уже 63-й год. Как будто ну, не жил, не, не успел взглянуть, оглянуться, посмотреть. Братья и сестры, пролетело. А сколько еще будет, неизвестно. Но Господь желает и от маленького, среднего и старого, чтобы мы трудились и служили нашему Господу. Аминь. Слушайтесь каждому слову, они такие ценные, эти слова для меня. Есть много дорог и много путей, Но только лишь Бог путь жизни моей. Ведь со мной Иисус, Он надежда моя, в тебя стремлюсь, в родные края. И встужу и сной, и ночью, и днем. Знаю, Спаситель со мной. Я радуюсь в Нем. Пусть темно впереди И бушует гроза, Знаю, Спаситель со мной, Он победа моя. Ведь со мною Иисус, Он надежда, Стремлюсь в родные края, ведь со мною Иисус, Он надежда моя, с Ним я стремлюсь, в родные края. Слава Богу, братья. И напомню вам одну фразу из Библии Радуйтесь всегда в Господе А кто может радоваться? Дети, которые не боятся смотреть в глаза Господу Кто склонил голову, как было когда-то Каину Помните? Когда делаешь добро, не поднимаешь А когда грех лежит Бодрствует, говорит Господь Ведь со мной Иисус С Ним я стремлюсь Ты не края, с ними я стремлю. Слава Богу, братья и сестры.